Товарищи, закончили мансарду. Краснодар, коттеджный поселок Греции. У нас здесь два мансардных окошка. Начнем с ним. Факра 78 на 140. Нижняя ручка. Пластиковая дистанционная рамка черная. Классное окно. Оно европейское. Все склейки деревянные идут только в скрытой части. То есть, когда вы закрываете окно, у вас идеальная древесина. Вент-клапан. Клапан около 30 кубометров в час пропускает. И от у нас укреплены полностью на глубину. Все. Вот. Проклеено все скотчем. Второе окошко. Тот же самый класс. Только у него 114 на 140 размер. Здесь будет такая задумка, что все делится на три комнаты. Здесь гардеробная гостиная для гостей, диванчик под окном, радиатор там обязательно будет и кабинет, то есть три комнатки. Вот, мы убрали вот эта вальма под ней здесь была стойка, стойку мы убрали, вот, и ригель оставили наверху. Обычно мы ригель опускаем. Где-то по вот этому шву Таким образом мы усиляем крышу Делаем все на шпильках Дополнительный ригель получается ну, а Здесь наш клиент решил, что ему нужно больше воздуха Больше пространства, потолок остался вверху И расстояние между верхним ригелем И опорой было очень большое Поэтому мы решили поставить Несущую такую конструкцию Из балки Она у нас получается 90 на 195 Из сухой строганной доски вот, опоры тоже взяли сухой строго носки На самом деле опоры можно было чуть-чуть поуже взять Но ну, уже купили одну доску Решили не возвращать, не менять Все равно они будут скрыты Это останется в гардеробной Эти две будут спрятаны в стенках Вот там где сидит Артур При стенок у нас Мы его здесь двигали, чтобы мансардное окно в кабинете опустить ниже Здесь стенка кирпичная Она выложена в один кирпич Кирпич это материал облицовочный либо несущий но никак не утеплитель поэтому мы эту стенку перекрестно перекрестно же утеплили в 100 мм. идеально там все заложили где-нибудь вставку сделаю все проклеили 10 мм мы отодвигаем утеплитель а там еще 50 это все перекрестно первый брусок прибивается на стенку горизонтально закладывается утеплитель и потом вертикально. А вот эта доска, брусок точнее, он имитирует здесь стропилы, чтобы потом уже пленку можно было правильно И Она не просто... Вот так вот шикарно нашим из-за спанчика ММЛ профан все заклеили вокруг балок. Насколько это можно? Да, можно, конечно, сделать все идеально, балки застрогать, намазать там... Люквиксами, шмукплексами. Но тут все-таки компромисс. Двойной вент пленка там не очень хорошая. В общем, вот такой вот обзор на мансарду. А, еще мы выпустили, тут в стенке заложена вентиляция. Одну вентиляцию мы выпустили в грибок, который уже есть на крыше. Вот такой же он, как у соседей. вот, ну, Который был от застройщика, скажем так. А второй... А вот его видно, мы установили в вилпу Вилпа изолированная 125 мм Классная коротенькая полтинник Идеально для этого угла наклона крыши И для э, Нашего краснодарского региона Теплого Снега у нас много не бывает Так что ее не засыпет. Но главное, что через эту трубу идет вытяжка и вытяжка из ванной, влажно, и в мороз, то есть труба изолированная в мороз. Конденсат не будет скапливаться на оголовке, обмерзать и обваливаться по крыше. Вот. Безопасно, вентиляция все время работает, короче кайф. Ну вот такая вот красота, такая наша работа. Все грунтовали, все стены. Вот. Полы все грунтовали обязательно и после этого приклеивали везде скотч ML-PROV вот, он, этот скотч отличается, его особенность сейчас где покажу, вот его особенность в том, что у него поверхность это бэшка получается, сама пленка, к ней штукатурка хорошо прилипает, то есть это не просто полиэтилен или полипропилен с которого штукатурка отваливается а на нем она держится вот так что вот в тех местах, когда стены будут штукатуриться, вот там штукатурка не будет потом обваливаться на, допустим, натяжной потолок там, или вагонку. Что вы здесь установите? А, да, из Espan, кстати, красавчики. Новость хорошая, они обновили. Вот с этим скотчем была проблема в том, что лента... Нету, да, у нас здесь кусочка? Лента отваливалась Скотч, она все время обрывалась Скотч лип к рукам Но с этой партии 50-ку уже обновили Она стала гораздо лучше, удобней вот, Ну 60-ку в скором времени Обещали тоже обновить Все, вот такой вот вам красивый вид Спасибо большое За просмотр, всем пока Забыл сказать, что балки наши Не просто так висят Они во-первых в стропилах подрезаны пяточки. Во-вторых, прикручены на шуруп 6 на 140 в них. Балки клались не одновременно. По очереди. Одна вначале прикрутилась, потом к ней вторая. Вторая усадилась на клей. Это не обычная монтажная пена, как кто-то уже успел подумать. Это полиуретановый конструкционный клей. Клей берит. d 4 влагостойкость. Все для конструкции. То есть он не разъедется, не сломается. С обратной стороны... Все прокручено шурупами 6 на 80 и пробито гвоздями. Чистоту гвоздей, шурупов, не нужно там забивать их тысячу штук. Если вы сажаете все на клей, главное его сжать, чтобы балки как можно плотнее сидели друг к друг другу. Естественно, если вы будете использовать влажный, не строганный лес, это бесполезно.